А сочетание коронального смещения с латеральным. Это достаточно редкие клинические случаи, когда очень уже выраженные потери идет и костной структуры, и тканной И это, как правило, рецессии второго и третьего класса в боковых участках верхней или нижней челюсти. Мы рассмотрим сейчас с вами клинические примеры. Обратите внимание на исходную клиническую картину. Это третий класс рецессий, усугубляющийся отсутствием или утраты частичных межзубных сосочков, наличием некориозных поражений десны, ну и зуб 16, у него еще он лишен костной поддержки вестибулярно на основании чтения компьютерной томографии. В общем, клиническая ситуация неблагоприятная. Да, еще раз подтверждение. Да. Описано наверное, выше, выше, что образия очень глубокие в области зуба 16. Они еще подкреплены тем, что тут верти... вертикальная замыкающая пластинка. Измерение глубины рецессии десны в области зуба один шесть. Измерение глубины кератинизера, Глубина рецессии десны в области зуба один пять. Измерение глубины рецессии десны в области зуба один четыре. Измерение рецессии десны и глубины в области зуба один три. Измерение расстояния от десны до режущего края зуба. Измерение расстояния в области зуба 1.5 от режущего края до десны. Измерение расстояния от края десны до режущего края. Дизайн лоскута. Обратите внимание. Дизайн лоскута. Да, у нас с вами. Дистально в области зуба 1,6 мы выполнили латеральное перемещение. Вот там краешек латерально смещаемого лоскута. А здесь у нас корональное смещение в области зубов 1,5 и 1,4. Вот. Характерный дизайн мы наблюдаем в области между зубами 1,4 и 1,3. Обратите внимание, здесь хорошо видно, да, кусочек будущего латерально смещенного лоскута. подготовка пластического материала для в Твердая мозговая оболочка путем ее перфорации в определенном положении и направлении. Перфорация выполняется на расстоянии 4 мм. В шахматном порядке друг от друга. Леофилизированная твердомозговая оболочка не гидратируется перед выполнением перфорации. Это важно. Так выглядит подготовленная твердомозговая оболочка перед применением в области генгивопластики. Этап обработки поверхности корней в области зубов один шесть один с применением дата 17% процентов двухминутной экспозиции Внесение дата геля на поверхность корней для буферизации поверхности контаминированной цемента зафиксированная твердая мозговая оболочка в области зубов один шесть один к межзубным сосочкам ранее доэпитализированным. уже видите пропитанную кровью, регидратированную, зафиксированную твердую мозговую оболочку в области рецессии зуб, зубов, фиксированный лоскут. Обратите внимание, пожалуйста, что в области зубов 15-14 выполнено корональное перемещение, а в области зуба 16 корональное и латеральное с ушиванием латерального вертикального разреза. Окончательная фиксация лоскута. Обратите внимание, здесь произошла перфорация, да? из-за того, что очень тонкая структура, биотип очень тонкий. Детальное изучение шов в области фиксированного лоскута. Состояние ткани через 14 дней на этапе снятия швов. На фотографии зуб 1.4. Состояние ткани парадонта через 14 дней на этапе снятия швов. Обратите внимание, что в области зуба 1.6 есть флотация да, слизистого костичного перемещенного лоскута. Ткани парданта в области зуба 1,5 в более-менее дружественном состоянии. Ткани в области зуба 1,4 не соответствуют желаемому результату. Также демонстрируют состояние ткани через 14 дней на этапе снятия швов. Ракурс изменен. Обратите внимание на флотацию лоскута в области зуба 1,6. Обратите внимание на предсостоятельности швов, да, потому что они все в наличии есть. То есть вот отсутствие такой полной эпитализации демонстрирует флотацию десны области зуба 1.6. Флотирующий лоскут. И видно, что мобилизация по всей вместе была недостаточно. И он немножечко отъехал наверх в опекальном направлении. Исходное состояние ткани и состояние ткани через 14 дней. Состояние ткани десны через 6 месяцев после проведенной операции. Есть очень положительная динамика. В области зуба 1,5 рецессия генера устранена фактически полностью. В области зуба 1,4 рецессия сохраняется. И в области зуба она сокращена на 74% закрытия поверхности корня. Но есть более даже положительная динамика в области межзубных сосочков. Обратите, пожалуйста, внимание, они увеличились в своем объеме, потому что утрата была более половины. Демонстрация через 6 месяцев в состоянии ткани парадонта. Обратите внимание, флотации уже нет. Да, все, все ткани плотные, зубодесневые карманы плотные, 1,5-2 мм сандирования. И очень радует наличие и рост в области межзубных сосочков. Обратите внимание на появление прикрепленной десны в области зубов 1,6, 1,5, 1,4 четыре. И наличие восклижизации в области применения пластического материала опекальной рецессии. Это ткани пародонта спустя 9 месяцев. Обратите внимание, как меняется ткань пародонта, особенно в области зуба 1.6. Появляется увеличение да? объема, прикрепленной десны. Состояние ткани пародонта через полтора года. Обратите внимание, рецессия десны в области зуба 1.5 исчезнена. Рецессия десны в области зуба 1.4 составляет полмиллиметра. Состояние ткани пародонта после операционного периода через полтора года. Обратите ваше внимание на зону рецессии в области зуба 1.6. Она устранена более 80% закрытия поверхности корня. И в области зуба 1.6 эпикально создан а, прекрасный объем кератинизированной десны. Измерение десны до режущего края. Измерение расстояния между режущим краем и десной. В области зуба 1.5. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба один четыре. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба один три. Фотопротокол состояния ткани парадонта спустя три года после операции. Обращаю ваше внимание, визит в области всех прооперированных зубов 1,6, 1,5, 1,4 есть прекрасный объем кератинизированной десны, прикрепленный рецессия в области зуба 1,5 устранена полностью. Рецессия в области зуба 1,4 составляет полмиллиметра. Рецессия в области зуба 1,6 мм. И медиальный корень, который был обнажен почти на 8 миллиметров, закрыт, и рецессия осталась полтора миллиметра. Измерение через три с половиной года. Расстояние от десны до режущего края. Расстояние от режущего края до десны в области зуба 1,5. Расстояние от режущего края до десны в области зуба один четыре.